Здравствуйте! Сегодня 17 ноября и пришло время представить лунные вешки или лунный гороскоп с 17 в 28 ноября от Киры Соболь. Кира Соболь это автор и практикующий мастер с опытом 55 лет и более 100 эксклюзивных программ по эзотерике, магии, позитивному мышлению и многих других знаний, которых нет в интернете, но можно получить в школе-студии Киры Соболь. Она написала более 50 книг. Переходим к гороскопу. Первая неделя очень интересная. Новолуние. Новолуние всегда дает возможность посмотреть, что же на самом деле лежит в моей голове. Возьмите ручку и лист и запишите все свои мысли. О чем думаете на самом деле. Не о чем мечтаете, а о чем думаете на разные темы. Что думаете о себе, о мире, о своих действиях или бездействиях? Об отношениях, о погоде, о природе, о моде. Выберите себе темы и напишите, что вы думаете о том или ином. Вторник и среда неудобны для переговоров. Лучше перенести переговоры, особенно серьезные, долгосрочные, на конец недели. Неделя будет полна сюрпризов, не совсем приятных. Будут скрываться старые неудобные секреты, вы или близкие, узнав о том, что вы скрывали, будут остро реагировать. С одной стороны идет период тумана, заторможенности, непонимания происходящего, будто до вас не сразу доходит информация. Но с другой стороны, часть информации будет возникать неожиданно как на море судно может наскочить на другое судно или рифу, Поэтому будьте неторопливы, не несите, сломя голову, сквозь густой туман. Это последний месяц перед Новым годом. В среду и четверг решаем личные деловые вопросы, связанные лично с вами, личными договорами и обязательствами. Пересмотреть квитанция оплату за квартиру, услуги связи Интернет, аренду. Нужно пересмотреть договоры, свои обязательства, чтобы не тащить долговые хвосты в Новый год. Также пересмотреть кредитные истории, займы, долги, ваши и вам. Нужно напомнить о себе кредиторам и должникам и сказать, что вы выполните свои обязательства и напомнить должникам о сроке возврата денежных средств четверг и пятниц будьте аккуратны с выяснением отношений, но пересмотрите свои отношения с окружением и пропишите, что вы хотите пересмотреть и как бы вы хотели улучшить отношения с близкими, друзьями и коллегами. Это хороший период для ментальной расстановки личных границ, а также в этот период хорошо просмотреть свой дом, квартиру. Возможно, вам захочется передвинуть мебель, поменять подушки на диване или шторы. Хорошо протереть полки с книгами и сувенирами. Также помыть или протереть люстры, бра, хрусталь. Этот период также хорош для того, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое, необычное, радостное. Можно прописать то, что никогда не делали. например. Никогда не пекли пирожки или не катались на коньках или на велосипеде. И сделали то, что не делали никогда. Это поможет расширить представление о себе, что вы можете делать то, что раньше не делали. И сделали шаг в этом направлении. И сможете расширить границы своего влияния на жизнь. 23 ноября. Проведите в покое и размышления спокойной будничной работе за новые дела лучше не браться нежелательно смотреться в зеркало проводить косметические процедуры скрабировать лицо и тело желательны соляные и содовые ванны для ног 28 ноября день покоя аскезы и размышлений в сфере здоровья будут слабые сосуды головы может быть давление, головные боли, мигрень, горло, мышцы шеи. Не стоит лечить зубы, кроме профилактического осмотра. Для укрепления здоровья желательно дополнить свой рацион продуктами желтого и оранжевого цвета. Раши салат из моркови, тыквы, каши мягкие, желательно на воде. Начало следующей недели могут быть перепады давления, инокардия, межреберная невралгия. Обратите внимание на свое состояние в области груди. Нерешенные сердечные проблемы, хроническая усталость, накопленные обиды разрушают вас. До четверга занимайтесь решением этих вопросов. Уберите обиды, простите обидчиков. Создайте пространство радости, гармонии и покоя и наслаждайтесь общением с тем, кого любите. Псалмы здоровья. 1, 93, 44. В сфере любви. Хороший период для налаживания отношений в семье, в роду. Дети и родители нуждаются в заботе и внимании. Осенний период, отсутствие солнца, тепла и внимания родителей ослабляют детей. Будьте к ним внимательны. Талмы любви 58, 83, 79. Молитва периода. Читайте молитву Пресвятой Богородице в Ризре на смирение. Молитву читайте вслух три раза. Это снимет внутреннее напряжение, усталость, обиды и поможет улучшить настроение и отношения с близкими, друзьями и коллегами. В сфере денег начало ростика способствует приросту блага в жизни. Мастера проводят обряды на приток денег, идей и плодовитости. В эти дни нежелательно тратить деньги, совершать большие покупки до воскресенья. 22 ноября. Лучше поставить денежные порталы на привлечение не только денег, но и рождение идей и задумок, новых планов. 25 ноября. На деньги влияет Меркурий. В этот день продвигайте свои услуги. И также внимательно рассматривайте любые предложения о заработке, работе и возможности. Молитва периода молитва пресвятой богородицы всех скорбящих радости читать вслух четыре раза поможет избежать ненужных трат и привлечь новые денежные планы и приток денег карта периода рыбы сегодня вас сопровождает одна из самых счастливых карт ленорман рыбы символ благополучия если у вас проблемы или выходные то это не означает, что вам не нужна удача. Главное ⁇ внимательно смотрите по сторонам и не упускайте отличные шансы. Все ваши начинания будут развиваться успешно. Ожидайте награждения и прибыли. Благоприятное развитие любых дел, удовольствие от работы и получения хорошего вознаграждения, приток клиентов, новых контактов. Сегодня... Все ваши планы осуществятся, получение прибыли, успех, хорошие дни, когда человек получает удовольствие от работы результата, будет и приятное вознаграждение. Хороших дней и до новых встреч. Всего доброго, до свидания.